психически здоровые то он обычно выбирает жизнь потому что она самая дорогая ну и если рассматривать с этой стороны то тогда получается если для нас наша жизнь является самым дорогим или самой дорогой драгоценностью то тогда для того чтобы быть счастливым нужно просто на свою жизнь обращать внимание и ее ценить таким образом если ценить жизнь как драгоценность если ценить жизнь как бы испевая ее, если ценить жизнь так, чтобы ощущать, что ты живешь, то эта жизнь становится прекрасной. Итак, найди в себе тепло или найди в себе вот здесь состояние доброты. И начни ценить жизнь. создавая вокруг себя комфорт, и ты будешь свободным, радостным и счастливым человеком. Вот вам и эзотерика или ее философия. Конечно, нарушая основные...